Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. У нас а, произошли интересные события на рынке, нефть обрушилась, а, потом акции падали, потом их а, выкупали, потом они снова падали. Но российский рынок на самом деле вроде бы как пока что устоял. Я считаю, что еще а, рано делать выводы о том, закончилась паника или нет, можем мы по рынкам увидеть еще какие-то Значения минимальные, ну то есть разовые буквально. Сегодня у нас 11 марта. Сегодня у нас на бирже, соответственно, по отдельной бумаге расширяют лимиты. То есть могут, могут, да, могут поддавить, да, могут быть там резко лимитов и маржинкалы. Продажа акций, соответственно. И принудительная продажа акций. Но думаю, что мы где-то очень и очень близки к нижним границам, к нижним значениям рынка. Сейчас, наверное, такая такие больше стратегические вещи, что стоит делать, что стоит предпринимать, стоит, не стоит покупать рынок и, и мои выкладки. Но ну, смотрите, ситуация. Ну, то есть, моя генеральная линия, генеральная линия на 2020 год, еще с начала года, опять-таки, посмотрите видео предыдущие на канале, а, не то, что я хочу бахвалиться, да, не то, что я хочу говорить «я же говорил», нет, речь не про то, что «я же говорил» или «я же не говорил», речь про то, что… Я... У меня были ожидания, что на рынке могут произойти какие-то события, которые будут непредсказуемы, которые будут неожиданны, но при этом они будут достаточно хорошо а, управляемы в ручном режиме. Да. И после этого я, соответственно, говорил, ребят, ну посмотрите на тот же самый коронавирус. да. Это действительно событие, которое подпадает под признаки, что оно неожиданно, что оно на первый взгляд достаточно страшно, но оно на самом деле управляемое. И я сейчас нахожусь при том же самой точке зрения, что оно действительно управляемо. То есть, достаточно просто новости о том, что изобрели какую-то вакцину да, и, соответственно, весь ажиотаж пойдет на спад. Второй момент. Второй момент связанный с тем, что а, у нас Россия вышла из соглашения ПЭК, -плюс, да опять если посмотреть на характеристику данного события, да, то есть его никто не ожидал, да, то есть все говорят, что блин... это очень и очень похоже на анекдот и, и про человека, который, который наказал аэрофлот, купил. Билеты не полетел, но суть не в этом. То есть выслал себе в ногу. Надо было согласованное действие, чтобы сокращить, сократить добычу нефти и стабилизировать цены на нефть. А Россия взяла, развернулась, да, повернулась ко всем задам, демонстративно покинула переговоры и пакт распался. Конечно же, два этих события в своей совокупности они имеют синергетический эффект, синергетический эффект на рынке, на толпу, на поведение людей. Конечно же, тут можно говорить о том, что Россия становится менее привлекательной. И опять-таки последствия первого порядка. Кстати, очень советую почитать книжку Райдаля, в принципе, он там много говорит про то, как нужно оценивать последствия своих решений и действий, которые вы предпринимаете. То есть есть последствия первого порядка, второго порядка и третьего порядка. При этом, как правило, люди всегда видят последствия первого уровня. Если мы говорим с позиции первого уровня, да, действительно, для России это достаточно негативно, с одной стороны. С другой стороны, ребят, ну подождите, а кто вам сказал, что мы там через две недели не можем вернуться до стол переговоров и в принципе согласиться на какие-то соизмеримые условия, которые строят обоих сторон? М? Ну, то есть взять и передоговориться. Ну да, хлопнули двери не хотим мы сокращать, увеличивать мы, может быть тоже не будем. Давайте вот у нас там Роснефть увеличит на 200-300 тысяч баррелей в сутки добычи и остальное в принципе мы ничего не трогаем, можно, то есть опять это событие оно неожиданно, оно внезапно, оно очень сильно влияет Посмотрите, вот предыдущее видео, да, где-то здесь э, я тоже записывал, буквально вот недавно записал по поводу того, что как, как, как действует толпа. И в этом случае, что вы получите? Ну, давайте посмотрим на последствия второго уровня. Да. Взяли расторгли соглашения, цены на нефть упали, доллар скаканул. У Вас, соответственно, в фонде национального благосостояния не хило так. Есть долларов, да, которые в принципе, можно продать, которые нужно продать хорошо, по выгодному курсу, для того, чтобы финансировать социальные проекты, инфраструктурные проекты, да, то есть национальные проекты в принципе, финансировать. То есть вы делаете такой резкий скачок, делаете демарш, доллар у вас непосредственно взлетает, и, в принципе все нефтяные газовые компании, они не находились на долларовом кэше. Они могут это продать, во-первых, заплатить хороший налог, во-вторых, у деньги и бюджеты будут, деньги для того, чтобы профинансировать. Второе, вы скажете, ну реально, ладно, ладно, ребят, ну, ну пишевали, но ну, со всеми бывает, давайте вернемся на стол переговоров и придем к какому-то решению взвешенному, которое всех устроит. И это все приведет к стабилизации. Помимо всего прочего, посмотрите, что на рынке происходит. И это очень интересный момент, я не буду сейчас называть отдельные истории. Отдельные истории называются в закрытом клубе инвесторов. И там мы, соответственно, отрабатываем эти истории. Я вам просто покажу, на что, на какие, на, ш, ну, то есть, на какие моменты нужно обращать внимание. Есть в России интересные истории, хорошие дивидендные истории, в которых диф доходность там, может составить 8, 10, 12%. И очень интересно наблюдается момент, что во вторник среду, в понедельник мы не работали выходной день. Во вторник среду расширение лимитов произошло на московской бирже. А, и Расширяют заразы, лимиты в таких инструментах, которые обладают привлекательной дивидендной доходностью. То есть компании, у которых ожидались дивиденды на уровне 8-10% по итогам прибыли в 2019 году, очень многие люди в них пирамидились, да? то есть когда вы можете получить дивиденд там ну, пусть 10%, а закрытие реестра у вас произойдет ориентировочно в мае месяце то если вы в феврале делаете покупку данной бумаги, то есть с, февраль, с февраля по май, это получается март, апрель, май, за три месяца, да, то есть у вас есть в цене, ну, условно не заложенный дивиденд 10%, за три месяца вы можете получить 10%, ну, я очень грубо говорю, да, сейчас, 10% доходность, за три месяца это получается 40% годовых. И вы можете запирамидиться, вы можете купить эту акцию, Потом эту акцию заложить, то есть так называемая сделка репо. Эту акцию вы можете заложить и под залог этой акции купить еще этой же акции. И, соответственно, средняя стоимость денег у брокера в России составляет там где-то от 12 до 20 процентов. Ну, давайте возьмем среднее значение 15 процентов годовых. То есть это получается 1,25 процента где-то в месяц вы платите. То есть за 4 месяца вы заплатите 3. 75 процентов по кредиту, а 40 процентов годовых вы получите. Ну, то есть 10 процентов за это. Ну, то есть практически безрисковая ставка. И очень многие запирамидились, да, то есть в феврале очень многие сделали сделки репо, накупились. Таким образом они... Вообще среднегодовую доходность из 10 процентов выводят в район, вернее из 40 процентов выводят в район 60, 80, 100 процентов. Классно, привлекательно, круто, да? вопросов нет. Но когда у тебя это все разворачивается, когда у тебя раздвигают лимиты и у тебя обеспечения недостаточно, что происходит? Происходит маржин кол. То есть тебя просто выносят на стопы, тебя выносят на маржин колы. Брокер говорит, слушай, дружище, или предоставь дополнительное обеспечение, или закрой часть позиции. И вот расширение этих лимитов по марже как раз таки происходит в тех бумагах, большое расширение. Я посмотрел на сайте Мосбиржи. Наибольшее раздвижение лимитов происходит в бумагах, в которых, блин, классная доходность в районе 80%. И это тоже очень показательно, ребята. Это очень показательно, потому что эти компании именно из-за марженколов, именно из-за расширения лимитов, они просели сейчас там в пределах 20%, 25%. То есть сейчас они стоят на 25% дешевле. Если вы покупаете сейчас, то у вас дивидендная доходность если до падения составляла там 10%, то после того как они упали на 20%, у вас сейчас дивидендная доходность составляет 12, 13, 15%. И если сейчас так запирамидится, то за оставшиеся 2 месяца да, там можно получать... ну. При, очень хорошая, очень приличная норма доходности. А, и это вот именно той, той ситуация, которая касается по российскому рынку, но опять-таки маржинкалы еще могут быть, нервозность еще, мож, еще может быть, но уровни по дивидендным акциям очень привлекательны для покупки. И самое главное, самое главное, к которому мы придем, вещи о которых я говорил в рамках открытого съезда инвесторов. Очень закрытая конфиденциальная информация, но просто она сбывается там слово в слово. Да? Монетарное стимулирование, почему большие ребята, которые занимались скупкой интересных, привлекательных компаний, они на этой коррекции не вышли, не было этих объемов на выход, не выходили. Свезли на маржин колы да, – довезли, выгружали толпу – да, выгружали, но большие ребята не выходили, то же самое наблюдаем по метке. И здесь, конечно же, очень важным остается тот факт, что многие начинают заявлять об апокалипсисе. Ребят, не спорю, будет, и про кризис мы тоже говорили, что будет, мне кажется, осталась последняя волна тренда вверх. Сейчас зальет ликвидностью, сейчас будет слаженный ответ всех развитых стран. То есть, Китай уже предоставляет дополнительную ликвидность, ЦБ сейчас предоставит дополнительную ликвидность, ФРС снизила процентную ставку и, скорее всего еще и сильнее ее снизит, а, дополнительные меры налогового стимулирования со стороны Трампа на 300 миллиардов долларов могут быть предоставлены, адресные для, для физических лиц снижения налога на доход. То есть, все это пока что, а, предоставление ликвидности, б, большие ребята не разгрузились. При этом сделали очень крутой, очень классный дисконт к рынку, да, то есть, рынки снизились до да, очень привлекательных значений, практически год роста был потерян, толпа готова, толпа на низком старте. И сейчас нужно не просто вброс ликвидности, это должно быть одновременно со всех сторон во всем мире центральные банки, сплоченный ответ правительств по поводу налогового стимулирования, то есть это все должно быть единым фронтом и в синергии. Да, Синергия предоставления этих налоговых льгот, предоставление ликвидности – это будет просто шоком для рынка. Да? То есть ликвидность она в момент будет предоставлена и ей надо будет куда-то вылиться, а тут, извините меня, валяются рынки с дисконтом в 15-20% очень привлекательные для покупки. Пойдут все, пойдет в том числе и толпа, сначала зайдут естественно умные ребята, потом начнет заходить толпа и уже на хвосте, когда толпа будет докупать, докупать, Большие ребята будут разгружаться. Вот такое вот видение. Не паникуем, по чуть-чуть можно покупать. Рынок очень тонкий, шаткий. А в любой момент может еще что-то произойти, потому что все-таки бушуют в мозгах сейчас различные концепции. И опять-таки зима близко. Другой момент, что не прямо сейчас. У меня на этом все. Если понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал, щелкаем колокольчик для получения новых уведомлений. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока.